Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат LSMF и программирование даты на кассовом аппарате. Программирование даты на кассовом аппарате LSMF происходит только при закрытой смене. Для этого необходимо из выбора набрать комбинацию 330, итог, цифра 3, ввести необходимую дату,